Мои френдс, с вами снова я шоу сегодня вас я приветствую в 4 серии по Quake 3 Team Арена. Мы прошли с вами предыдущий режим, где надо было захватывать белые флажки и доставлять их на вражеские базы Сейчас мы, получается, следующий режим пробуем У нас тут какой-то тотем появился, летающий Давайте тогда вникать, что нужно Uh, прохожу игру, как всегда, на самом легком уровне сложности лишь, лишь потому, что игра никому не интересна, нахрен И чтобы быстрее ее пройти, я вот uh, Сделал легкий уровень сложности что надо делать? Интересно Врагов тоже Это есть О! Oh. Надо стрелять по этой штуке Смотрите-ка. Вот в чем дело. Надо просто уничтожать вражеские эти. А, прикольно. <рикольно> так, и ч? Че? А, череп появляется. Смотрите-ка, интересно придумали. Мне нравится. Мне нравится, одобряю. Тогда это. Надо, чтобы напарники защищали. нашу базу, а я буду это идти и уничтожать эту вражеский череп. Где я появился вообще хрен знает. Так, это наш. А, я на своей базе пою. Но я думаю, этот режим будет подольше, раз нужно тут расстреливать вот эту вот ерунду. Ну, ладно, ничего страшного. Совсем ничего страшного. Смертельных пухов в этом ничего не вижу. А еще, кстати, если я скаут, то мои... То я стреляю намного быстрее, чем в обычном режиме. Это радует. Воу. Этот игровой режим посложнее, я смотрю. Давай, давай, давай, и расстреливаем! Ладно, попилим. <laughs> это слишком долго будет лучше сгонять за оружием. Наша база за, это, подвергается нападению. Давай, давай, давай, давай. Блин, ч так сложно нахрен? Да ёб! Ну по пока вот режим оставляет смешанные впечатления. Куда пошел? Куда пошел? Куда пошел? Умереть пошел? Ни хрена себе, что я подобрал? Это же усиление урона? Да едины! Сейчас, по-быстрому, смотрите. А. Блин. Себя убил. И опять матернуться хотел. Это было к лишнему. Маты тут лишние. А? Надо се отвыкать себя, мачукаться на видосах. Но не могу, блин. Уже привычка вошла в режим нахрен. долго. Я вас сразу уверяю. Умирать... Умирать я тут буду много. Сражаться долго. Напарники ведь все остались на базе. Да, блин. Да, блин мать. О! Взрывом гранаты прилипшей я смог уничтожить... Это череп. Когда на нее наступил враг. Это тупорывая девка. Наша база под атакой. Но я думаю, наши боты защищат ее. нахрен. Почему меня эта девка так бесит? Она уже достала меня. Самый бесячий противник. Причем скином. Скилом. Скилом она вот не отличается ничего. Ой, господи, наша база подвергается нападению. Кем? Вот этим дебилам, которые тут туда-сюда ходят. Защищайте, давайте, базу. чтобы не позориться. Не позорить мою команду. О! То, что надо. Хват демельж, если что называется. О! О, ч ⁇ четыре всего? Надо четыре раза, в отличие от пяти делать. Все-таки, что-то радует. Хоть что-то радует меня. Ну как пока, по первым впечатлениям, режим нравится или не нравится? Пишите ваше мнение. Ч ⁇ то пока... У меня он оставляет смешанные впечатления. Потому что мне тут придется, блин, попотеть, потому что, блин, надо на вражескую базу. Это. Атаковать постоянно. Видите, Блин, уже закончилось. Ой, а что я делаю? Я же как это. О! Вот так можно, в принципе, согласен. Так. еще. Давай, давай, миниганчик, миниган, давай! Не подведи меня! Появись. О, Блин, они сами на, пар... на... сталкиваются с, с лобушкой. Блин, ну реально сложноватый режим. Сейчас он мне дает это попотеть. Только вот. Только вот все это долго. Думаю, за целый час управимся пройти. Этот игровой режим. Давай, давай, давай, давай. Не палите меня. Я что, хор нашел хорошую нычку? Нет, не, не нашел. Хотя вот что-то ко мне ни, никто не подбегал. Пока я тут стоял и стрелял. С какой жопемерой я иногда оказываюсь? Здорово. Ау, больно. Кое-где. Не обращайте внимания, что у вас тут череп почему-то самоуничтожается. Это не я, честное слово. Я тут просто кабанчиком проходил. Не трогайте, хватит. Да блин. Опять я здесь даже... Грёбаный рот это просто казино. Слышь? Защищай базу! Дебилушка, дурачок. Ничего никто базу не защищает. Ой, этот режим мне немножко не нравится, я скажу. Требует большего внимания. Сейчас тогда вашу базу такой не обращай внимания на меня понятно но видите, я быстрее стреляю чем обычно давай давай, давай, давай. дальше дальше дальше дальше все сейчас постоим мимо блин я похоже нашел идеальную нычку они меня тут не видят вы видите это кто меня тут не видит Эх, нашей базе они ничего не смогут сделать кроме как взять защиту и все Я забыл, где спавнится Хрустком нафиг mama, Опять про маму шутит. Шутить про мать, это так неуважительно Некультурно Даже я такого не делаю Эп, спалили Или нет Смотрите Вроде палят меня, а потом сразу забывают Сбегаем за оружием Так-так-так О, нашел Чем больше оруж оружия, тем лучше Это вот однозначно Представляете, как бы в кауде сделали нахрен Если бы разрабы были идиотами Но они не идиоты Они бы сделали в кауде Как в кауде, по два оружия можно только носить и все Это же Такой стыд-позор бы был в такой игре Давай дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, Стреляем. Застреливаем. Не обращаем на меня внимания. Так. Последний раз остался. Уничтожить свои же мины нельзя. Обидно. Ну тогда... О! Спасибо! Ой, нафиг. Иди нафиг. <смех> блин, Эзик Катка! Если найти удобную позицию, в которой тебя боты не видят, то это даже очень легко. Надо всегда так делать сейчас. Ой, опять эта карта с телевизорами. Ну, блин, могли бы новые карты взять для Синглплеера, то... Тут одни и те же. Как бы, вроде круто, а вроде, блины. и... Разнообразия хочется. А, нету. разнообразия Потому что тут... Вот так вот разрабы решили. Где нормальные пушки? Не буду же с этого говноминигана расстреливать эту фигню. Вообще, зашибись просто. Один, один, один, один, один, один, один, один, просто один, один, это давало был бы единичный код. ну вот ладно типа хоть за это. ты где ракетница достала? спасибо сам нашел. Мне ваши услуги не понадобились. Что? Отлично. Отлично, экселент. Надо же диктор хватит, хватит. Сейчас возьмем, пройдем, за пять выпусков пройдем. Спокойно, не спеша. Я понимаю, что игра вам не нравится. Ну, что, бывали игры похуже? Так, это сюда установим. Ладно, тут суть и здесь я буду здесь. Самое главное в квейк это движение, иначе ты труп. Эта карта проходится даже быстрее, чем другие что то там, череп какой-то полетел от меня, я же его... Defense. Ни хрена себе, это же... Опять бабах был какой-то, в стиле его не про. Бабах был какой-то. Нифига себе, сколько я всяких достижений заработал. О! Так, у меня не палит. Ха. повезло, повезло. Восемь, девять, десять Блин, не хватает Сюда встанем то 2. Отлично И вы тоже так считаете Ой Жаль, что закончилось, конечно Ну ладно Переживем. Тем более, немного осталось. Не, ну, игровой режим, я скажу, он интересный просто, блядь. Это. Должить. Враги пока за всю, за весь игровой режим ни разу мне, ну, нашу базу не уничтожили там. Я знаю, что вспоминаю. Батл Сити на Дэнди, это танчики на Дэнди, если кто не помнил, вы же ее знаете? Танчики на Дэнди. играли? Вот. Там было что-то похожее, надо было герб Российской Федерации защищать от вражеских фашистских танков. И тут, можно сказать, тоже во многом этот игровой режим похож на то, что там было в Батл Сити. Так что вот... Hey, here, huh? То чувство, когда я ни разу, ни одну дендивскую игру не прошел до самого конца. Не смог. Я даже не знаю какую игру я, так сказать... В какой игре я на денди <coughs> продвигался дальше всех. Ну типа, до куда доходил. Они все сложные нахрен. Не, не то, что эти ваши Dark Souls, да? И Секира там ваши. Вот где настоящий хардкор в играх на денди? Вот там вот. Это, конечно, был да. Сложняк. Но этим игра.. Игра как раз привлекала меня. И многих игроков. Стипотов вспоминаю, как в детском саду играл на денди в Mortal Kombat 2, в Battle Toce. И в другие игры. Шиноби или как она называлась Не помню, ну ладно Ностальгия нахуй. Жаль потом Дядя, вот как я лишился Дэнди Меня дядя забирал Чтобы поиграть, потом он там сломал вот. вот так вот Дэнди я лишился А Дэнди на основе Сеги сделан Кстати Там графика получше была И много, многие игры, вот допустим Самый первый Соник там был Помню как играл Отличный способ меня убить просто. Я в шоке. Базу защищайте. Ч ⁇ за додик там ходит? Падай, ты убит. Да мне кажется, он никакой проблемы нашим, наш, нашему этому не составит. Поэтому пофиг, пойдемте. Скорее, наш череп сможет его, блин, убить, чем он, его. Пофигу, я все равно быстрее заработаю. Так. Раз. Ух, все краснеет и краснеет. Сейчас будто взорвется. Сейчас будто... Блин, я хотел сказать, что сейчас будто взорвется, он бы взорвал. Вот так вот, взорвался Вот так тебе, нефиг рыпаться на Vegas'а шоу Вы вообще не знали про это? Что-то меня убивают, убивают У нас один напарник варлок в минус ушел Посмотрите самый нижний на, на красной таблице Что-то ему совсем не везет Совсем ему не везет. Потому что он идиот. Не, ну если за один смогу игру пройти до конца, то это будет круто. же бы место на компе было. И все. Ладно. Ладно. Одевайтесь нафиг. Да пофигу. Они ничего нашему черепу не сделают. Hey, here, huh? I don't speak English, motherfucker. <связь> <связь> ну, вы, наверное, может быть и понимаете, что, что они там говорят, если кто. Кто шарится. Кто дружит с английским? Ой, не сюда хотел Кто это? Отличная позиция, чтобы Стрелять Сдалека Блин, как мало урона ему наношу Ладно Теперь пойдемте В атаку Сюда И расстреливаем Просто оружия не хватает у меня оружия не хватает. Ладно бы я бензопилой это уничтожал, если бы хороший урон был от бензопилы. Да ни хрена шин. Это долго. Почти уничтожил. Почти уничтожил. Только почти. Иди нафиг отсюда. Иди падай. просто ты, грудь, казино нахрен. Я все-таки боюсь. У, меня, у нас там череп красный вроде был. Блин, твари наносит нормальный им урон. А я думал, он не в этом деле. О, черепок. Оп-оп, черепок. Как же долго это длится? Особенно, если, блин, карты очень длинные или запутанные то Это будет слишком долго Ужать <звы> fire <фрэмплифайр>, Типа <звы> делать на этом режиме нельзя, <звы> чтобы Враги уничтожили Чтобы ракеты там врагов тоже уничтожали это <звы> это череп Во! <звы> так вот будет быстрее Или нет Интересно, а капец просто У тебя без сарказма это говорю Это более интересно, чем просто захваты флага Вы же никогда не видели <связь> что-нибудь подобное Вот кроме потом сети Еще один приперся на смерть Мне надо поискать боеприпасы Во, прикольно я придумал. Циферки летят, два зарадуются. Давай, чуть-чуть-чуть. Ай, убили, это было очевидно. Опять мы уже при появились, чувак. У меня на парке выглядят какими-то уродами, если честно. Я вообще не понимаю, мы за людей играем или за кого, из-за инопланетян таких. Но вроде мы на людей похожи. Так что думаю, что мы все-таки хомо sapiens. Меня бесит умирать в этой игре. Постоянно только и делаю, что умираю. Пошел на фиг, пошел на три буквы. Это фиг, если что они на Х. <смех> Почувствовал, <смех> будто они никогда не захватят нашу эту. Не уничтожат. Если я говорю захватят, то вы должны знать. Что... Я имею в виду уничтожить череп. Score. Да. Ну все. Конченная карта. Здравствуй, соскучился по тебе скоп. Что, блин, тут еще дольше будем сражаться. Я уже запутался, куда идти. Какой-то в воду упал. Не бойся, они то Да ладно, шучу. Наже не желтая. Еще надо оружие искать. Да. Просто кайф, нахрен Дабл agent Двойной агент В смысле двойной агента я, типа, могу маскироваться под врагов, что ли? Я не... до сих пор не понимаю некоторые навыки Это надо there. смотреть правила игры, но я не хочу этого делать Там же все объясняется Да блин, а Ты сейчас заплачешь Фиг знает, я пришел. Просто офигенно. У них флаг светящийся, если что. Нашу базу уже атакуют, а я тут еще на месте топчусь. Динафик, просто динафик. Блин, а гвоздомёт-то реально, имба против этого. That? 축, there. Иди, иди, отсюда, нахуй, если жить хочешь, тоже не хочешь. -у -у. Быстро, быстро, давайте этот уровень быстро пойдем, он же мой самый нелюбимый. Если вы поставите на паузу и приглядитесь... О, у меня еще патроны восстанавливаются, посмотрите. Так, 10 было. Они у меня восстанавливались почему-то. Вот, видите. 8, 7, 6, 7. Это что сейчас было? Почему я пошел? Я рук, рук с клавиатуры, если что, вообще отпустил. Иди нафиг, иди нафиг. 7. Сами боеприпасы восстанавливаются. Блин, это меня радует. Сейчас все, пройдем, если этот уровень смерти пройдем. Это просто будет удивительно. 4, 3, 2, 1 uh, Это просто тупо спидран вот Так вот Блин, классно Классно, вот это мне нравится Оу Какую-то баррикаду поставили Чтоб отсюда не простреливать, да? Ладно, справедливо У Three, two, врагов она тоже one. есть так что все по-честному. <смех> а вы что, а, а вы думали, что, что я скажу, что я не хочу, чтобы у, у, у врагов она была, да? Нет, надо же какое-нибудь разнообразие, чтобы усложнить. Чтобы усложнить все. Так. Во! Опять наюган. 18. 17. Блин, сюда не суйтесь, пожалуйста, враги. Будет просто прекрасно. У -у -у. Еще тут баррикада самая прикольная стоит, <с> она меня спасет, она же не простреливается. Oh, а чё, боеприпасы сейчас не восстанавливаются? Может быть я все-таки, знаете что, подобрал тут ту, ту способность вместо скаута, которая восстанавливает боеприпасы? <с> Ты нахрен! Меня зажали варе живым я не дамся нифига кстати 200 хп получил за, за уничтожение этого черепа уничтожить и раньше его к сожалению нельзя на вот что будет насосоваться под меня Я думаю, в мультибери это была бы самая. самый писячий режим у меня. Ой, блин. Т Вы ч такие метки стали просто в ахуе? блин? Да как так можно? Ой, я к черепу пришел наоборот. На! Планету земля. Давайтесь. Вам не победить. Все равно я пройду эту игру. Чего бы этого не стоило. Утва. Отлично. Так, отлично, отлично, отлично. Кто, Кто? пойдет? На, ты гвозди, пожуйте в Африку. 4-3. Ч ⁇ вообще происходит? Война нафиг. Ой, ой Разбившись с высоты Давно такого не было Опять про маму шут. Да закрой пасть, блин Даже если это мой напарник говорит Не хочу от вас ничего слушать. Кроме как захвата флагов Но я думаю сейчас уже эти, эти режимы Уйдут в небытие Вот заметьте, вот видите Сейчас быстро стрелял, потому что со скаутом был со способностью скаут Блин, эти два уровня мы так быстро прошли И меня, если честно, это радует Надеюсь, вас тоже Опять эта карта Вы ее уже наизусть изу... на... на Наизусть это заучите Там right. Благодаря моим летсплеям Сами будете все знать <laughs> Мне это не радует Давайте Оп, вот это радует Броня моя? Это что? Это сфера Дайсона, опять повторюсь. Знал бы сказал. Знать бы ответ на все. Просто отлично нафиг. Я... А, вот. Чё, на этот раз мы будем с плазмогана стрелять? Подехать-то порывай. Гладиатор. Уф, уф, я буду. Туда-сюда, сюда, туда-сюда. Бегать. Я вот бегаю возле этого спавна плазмогана, и он спавнится, я уже это подбираю. Иди не суйся. Бессмысл у нас куда не надо. Блин. Я думал, сработает самого конца так иди девка нафиг просто пофигу пофигу я хочу доминировать уже пока враги там пытаются по и как уничтожить нашу базу я тут у них уже это давным давно захватить это вандализм занимаюсь черепа уничтожаю Но. Да это просто супер. Мне очень нравится. Иди нафиг, да... Ч ты заспавнишься опять? Знаете, а знаете, в ч? я подумал? А вот. Ну, если бы я хайпанул, как э, и меня бы смотрело много людей, как там Куплинова, там, этого, Рус этих никчемных лицплееров, Вместо них бы. О, парень пришел на помощь. Смотрели меня. Сколько бы людей было, которые бы ми... смотрели мои видео точно так же, как вы не про и Рус Александр делает. Кто бишь пишет комменты с моментами. Интересно, сколько их было? Но если бы даже вот такое бы случилось, я бы все равно, я Про Александра никогда бы закрепов не убирал. Друга нам, так сказать, на Ютубе отдаю предпочтение больше, чем каким-то левым подписчикам. Как бы это грубо не звучало. Three, two, one, Ой, эта карта просто нафиг порывая, меня бесит. <смех> оп, спасибо игра <смех> <смех> опять это подобрал блин, где-то находил гвоздомет, но уже забыл где тут карты настолько, блин, не запомин... ну, слож, сложная. Отсюда буду расстреливать. There, huh? Мои... У меня боеприпасы регенятся. У меня боеприпасы восстанавливаются от оружия. Боеприпасы восстанавливаются, ни хрена себе, просто в шоке. Вот за что отвечает этот double agent. То, что я стреляю быстрее, боеприпасы восстанавливаются. No это как-то долговато, но зато я могу это, так нормально противника сбивать. <laughs> Опять нашел хорошую мычку. только надо, блин, со здоровьем бегать. Да пофигу, я тут сейчас быстро пройду о это я зря сделал да шучу нафиг Ты издеваешься типа? сказала арокидинг ми иди нафиг иди нафиг где здоровье твою мать долго ждать Блять. хотел что-то в ритм сказать мат Хочу умирать с такой способностью, если блин. У меня все восстанавливается. Ты опять uh, uh, 17 uh, хп. О, uh, 100 хп. О, oh, еще лучше. Но мне бы ту позицию занять. Она такая имбовишая. Твоя кто-то там нашу базу пытается атаковать, все, неудачно. Да вы перестаньте уже контрнаступление, а ни к чему хорошему не приведет. Так. А, видите, что? Скаут и вот эта вот способность просто имба. нет тоже, кстати, лимпа. Им надо реально уметь пользоваться. Просто. Ненавижу этот звук. Вот это скример был, однако. Ух, испугался. Ух, как страшно. Во. Шоу, мой любимый. Сейчас бы найти эту. Где э, э, agent? Этот агент подбирал. Дабл agent. Ау. в ску. Ч подобрал вообще фиг знает? Что да что оно, а за что она отвечает? <связь> Эх, жаль, не скаут или этот агент. Ну или как оно называется, я не понял. Вообще не знаю. Сейчас по быстренькому. Смотрите, как быстро. Глаздомет просто топ. Вообще топчик. Странник, выпусти Old West Westley небось, опять на нормальном уровне. Бак, я подобрал другое господи а как выбросить то это а? а так это разминка господи я уж испугался это разминка была. я уж реально Блин, думал что все хана прохождение затянется Блин, а следующий режим тоже нужно будет уже хочу посмотреть, что там такое. Следующий режим мне интересен больше, чем это. Так, ну давайте, узеры, атакуйте меня, что? могу сказать? Удачи. Да. Невыгодную позицию я нашел. Сейчас меня тут разматывать будут. И где тут вообще оружие? Как-то маловато. Вон, утром этот ствок появился. Непально. Оп, красиво. Я заберу у вас, пожалуй, и это вам не нужно больше Байошот Тоже стреляй по черепу, помогай нафиг <свист> <свист> Где он нашел БФГ?! Он где-то БФГ раздобыл Офигеть Ай, ай-яй-яй-яй-яй Блин, самое лучшее оружие в игре которая была, еще вдумахнула, но только тут усовершенствована. Значит, смотрю, это ему не помогло особо. Не умеет он им пользоваться, а вот я умею нафиг. Мне надо давать бфг, чтобы я с ним стрелял. Где же мне взять здоровье? Оп, здесь. Несмотря на то, что оружие называется шоткан в игре, это, это двустволка. Автоматическая двустволка. Потому что имеет два ствола. А два ствола это двойное веселье. Запомните это. Раз и навсегда. Потому что так сказал серьезно, Сэм. Давай, давай, давай. Иди в жопу. То, что у тебя бесконечные патроны, не значит, что ты меня можешь убивать спокойно. Да! Это вообще... лехотня. Враги тупо ушли, бросили меня. Бросили попытку убить меня. Все. Это так легко! На каком то уровне звезды. Повышать ничего не буду, а то у меня выпусков уйдет 12 там, или 15, а я не хочу этого, то у меня совсем актив упадет. Я заметил, что когда слишком долго какую-нибудь непопулярную игру записываю, то актив вообще падает на канале. Не то, что на видео, а на канале нафиг, это совсем плохо, это совсем ужасно, этого мне точно не надо. Поэтому. Нафиг. О! Да, смотрите, Guard, короче, повышает количество здоровья и брони. Я подобрал, у меня сразу все, все 200 стало. Вот так вот по ходу игры мы разбираемся с вами. С, с фишками этого. Этого Квейка. Эх! Чё? Как как я стрелял, что носил ему мало урона? Иди нафиг. И у меня еще здоровье восстанавливается. Прикол. Вот это двойной подарок. Блин. Какой красивый череп, да? Бызко детализированный. А эти штуки как-то. Блокирует ему урон. Вот я стреляю по ним, мне кажется, что пули проходят сквозь. Ты шалапа, блядь. уйди. Жаль, что броня не восстанавливается, но это было бы слишком чичерно. И дисбаланс. А вон в Warface, если надеть определенные снаряжения, то броня будет восстанавливаться. Точнее, шлемы, да? От бронежилетов же броня не восстанавливается. Броня восстанавливается от шлемов. А здоровье вот как раз от бронежилетов, да? Если я не ошибаюсь. Перчатки это, помогают быстрее доставать там оружие. Типа переключаться, там перезаряжаться А ботинки просто позволяют тебе быстрее бежать там, И передвигаться меньше Выносливости тратить, там, что такое, да? Я же прав? Говорю, Спрашивают, как будто я какой-то новичок в портусе, да? Но это не так Просто хочу удостовериться, что я не забыл знания в игре Кто давно не играл Вот если получится То завтра я устрою стрим Завтра 25 марта, а сегодня 24. Если получится, то я это... Стрим устрою, если никуда не поедем. И никаких проблем не будет. Да будет стримчанс. По Warface, естественно. По какой же, но еще на этой игре. Warface you... отлично scores. подойдет для того, чтобы пообщаться с подписчиками и поиграть с ними. Отлично. Что, не так уж и много карт осталось Он говорит I st I'll, stay I'll stay home как это лагает Или это специально так сделано Да хрен его знает Ты, слушай, челик Мертвый глаз Ты скоро станешь мертвым, если будешь Забирать мое оружие, которое я хочу Я что за вас всю работу выполняю вы просто базу защищаете вот, От таких вот бичей общества, как она Просто я в ахуе нахуй Ой, это же... О, благодаря Гвоздомету Это будет быстро Давайте, все, вот так вот стоим Надо лишь за гвоздометом Ходить потом Так, гвоздомёт. где же я тебе находил-то? Вот плазмаган-то нашел. Гвоздомёт. Гвоздомт еще. Ты где? Нет, я туда не хочу. Двуствовочку нашел. Ладно. Еще постреляем из густволки. Потерял я Гвоздомёт. Это плохо, друзья. Когда ты что-нибудь теряешь. Или кого-нибудь теряешь. Это еще хуже. Два. Один. Давай, нуль. Давай, взрывайся. Череп накапливается такой. И бабахается. Где? Где нафиг, я находил его. Вы что, издеваетесь, что ли? О, вот, регенерация. Я куда шел? Я уже не помню. Ладно, не будем затягивать выпуск, пройдем с двустволкой. Самое главное она у меня есть. Вот я поворачивал как-то так. Потом иду сюда, вижу врага, стреляю по нему. Вот он где! Вот! любимики разделки здесь оказывается сверху ладно понятно ух я не знаю сколько еще до конца этого игрового режима осталось но я думаю за выпуск мы пройдем с вами даже если он длинным у нас получится но надеюсь вы будете не против зато так игру постоять пройдем с вами и приступим к wake life мне хочется посмотреть на нее что там Затестить мультиплеер вместе с вами. Ну и тренировку пройдем. С вами. Она же там есть, я помню. Тренировочку пройдем. И врагов, там мы убьем. Будем петь и танцевать. Шат, и детишек убивать. Прикольно я придумал. Ключевое слово детишек убивать. зря сюда пошел вот он хорошенький блин я недооцениваю это оружие иногда некоторое оружие я недооцениваю иногда вот оно реально и умбовейшие как вот это вот Все. пришлось пушку потратить но зато мы это прошли New high score. Что, какой следующий уровень это еще не конец По-моему, после этого уровня уже будет финальный, типа Нет? Не помню Вообще не помню Вот эта вот, кстати, разминка дается для того, чтобы, ну, разогреться И чтобы изучить локацию недолго Где что расположено, что там находится Что где и когда Правда, она не очень хорошо работает против черепов. Пока. Пост сдал, пост принял. Да иди нафиг, а тварь! Как она меня бесит, просто заколебала. Что с черепом? Почему я одну ХП идет? Ау! Кто там такой нахал появился? Ой, ой! Некрасиво! Некрасиво! Очень некрасиво! Вот так вот. О! Я свои уничтожил! Они оказываются уничтожаются с определенного оружия. Господи! Ладно! Тяжелый случай, ну по, ну, продержимся. Если враги уничтожат нашу, ну черепок на нашей базе хотя бы один, то это будет прям такое достижение. Как будто как будто кот научился ходить в лоток. Че, хорошее сравнение, да? Я вообще в отличную в эту попал. Окруженные ловушками. Бильный. Сам себе урон нанял. Тык. Повезло, что в игре нет обычного дробовика. А то он был самым настоящим дном. Нужно пользоваться только двуствовочкой. Самое главное, нету в игре никаких пистолетов. Ну, это слишком ненужное оружие бы было в игре. У нас есть говяный миниган. Он лучше всяких пистолетов. Хотя, вот не знаю, например, в первом Halo, в самом первом Halo, насколько я слышал, и вот в Бэксайд 51 пистолеты лучше, чем основное оружие. Это просто факт, нахрен. Наносит больше урона, и... чем а обычные автоматы там какие-нибудь. И такой дно нахуй. Нет. Да она просто заколебала меня уже. Вай. Да можете вообще не кидать сообщения, ваша база там на врагом, потому что они ни черта не нанесут нормального урона. Они не, унич... не успеют. Вот они доводили до красного состояния один раз и все. А дальше. Не успевали. О. Я, кстати, видел, как Щереп появился. Куда-то в стену стрелял. Так тебе Надо еще, надо еще Че касаешь Че кас... касаешь, а? Зря сказал это Опять я здесь Да блин Ладно Сам жалуюсь, что меня Меня спавнили На, на базе вот и получил это. Пусть спавнят на базе. Так уж и быть. Как далеко бежать, капец. Я представляю, какие видосы у меня длинными получаются. Да, э, вы чё, нахрен, смелости набрались? Вы чё? Вы кого убивать вздумали, дебилы? Я ж вам потом на следующем игровом режиме мстить буду, нахуй. Вы потом будете плакаться и умолять, пощадить меня. Брось свою рельсу, ты не умеешь с нее стрелять. Каким бы я с моим снайпером не был, у меня получается это лучше, чем потом. естественно, на данном уровне сложности, естественно. Я не буду там говорить, что если бы я играл на максимальном, там... Это ставщик каким-нибудь профессиональным квейкером. Тык. Ладно, с двуствовочки. Так, спокойненько. Разбивную. Наносим урон. Череп. Узлим череп. Он красным становится он, потому что злится. Ты. Кон... Финаль... О, yeah. О, yeah. Какого черт у меня оружие переключилось? Так, отлично. Чё, еще? О, все, последний уровень. И с вами закончим на этом серию. Еще один игровой режим будет пройден. Я просто в шоке нафиг. А тут, в принципе, ничего сложного нету. Чё вы там помня? Вы совсем охренели. Fight. О, тут тоже, кстати, блокада стоит. Это прикольно, одобряю. И у врагов, что она... ОХ ТЫ! Из-за одного конченного врага я нахрен это упал. Иди нафиг, иди нафиг. Да зачем я этой пушкой пуль? Напарник! Ты идиот! Зачем оно тебе? Ты все равно с ракетницы стреляешь Во Ну вы видите это Напарник помогай раз взял Стреляй хант давай стреляй стреляй Вместе с гвоздометом Мы быстрее уничтожим эту херь Ты Господи Кстати А раз напарник здесь То враги Тоже здесь это я его. Это я его убил? Что-то не понял. Там враги атакуют нашу базу. Господи. Пока мы здесь тусуемся, там враги вовсю развлекаются. Или нет? Я зря себя накрутил на мысль, что у нас все плохо. Ты издеваешься, напарник. Ну ты что такое, твою мать? <свист> Оба Контролирую полет. Все, подписчики, офигенно. Интересно, какой режим вам больше всего понравится. Я вас обязательно об этом спрошу, правда, не знаю, кто станет отвечать на этот вопросик. Хотите отвечать, хотите нет, но мне будет интересно узнать, какой вам режим самый большой всего понравился. Вот был сначала турнамент, это мы, где это как в Quake 3, просто убивали врага, один на один сражались. Вот потом захват флага был. Ну ладно, это уже следующей серии, на следующую серию оставлю. Еще, кстати, посмотрю, сколько я записываю, если у меня еще место на компе будет то я уже начну финальную серию записывать, последнего режима. Пока мы тут тусуемся с напарником Ханом, враги бы могли просто пойти и, и уничтожать наш череп. Типа стараться делать это быстрее, чем мы. Но они ж тупые. они не будут этого делать. Еще один режим пройден, друзья. Поздравляю you вас с этой победой. Strong. Кстати, у гвоздомета был штык, оказывается. Но им нельзя пользоваться. Жалко. Так, это последний игровой team. режим. И это уже оставим на следующую серию Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока